Ваши окна готовы. На специализированной машине их доставят к вам на объект. Водитель-экспедитор выдаст вам гарантийный талон, на обороте которого для вашего удобства мы печатаем основные требования к монтажным работам, установленные в нашей компании. И вот уже монтажники демонтируют старые окна и устанавливают новые. Монтаж металлопластикового окна – очень ответственный процесс. Узел примыкания оконной рамы к стеновому проему должен быть грамотно сконструирован и качественно выполнен. Металлопластиковому окну должно быть комфортно в оконном проеме, иначе все недостатки проявят себя в первую же зиму. Компания «Мастерград» очень ответственно подходит к выполнению монтажных работ. Все наши замерщики, монтажники проходят обязательное обучение и регулярный инструктаж. Мы знаем, как правильно устанавливать ваши металлопластиковые окна. Завершающим элементом установки окна является пластиковый откос. С 2006 года именно компания Mastergrad активно продвигает новинки в Алматы – пластиковые откосы и декоративные уголки для наружной изоляции монтажных швов. Пластиковый откос – представляет собой декоративную отделку, а также дополнительную теплоизоляцию внутренних откосов окон при помощи системы специальных профилей и панелей. С улицы монтажный шов закрывается пластиковыми уголками. Их применение исключает разрушение монтажной пены под воздействием солнечных лучей и влаги, придает законченный вид окну с внешней стороны, а также значительно экономит ваше время, так как отпадает необходимость наружной отделки окон. Заказав в компании Мастерград окна с пластиковыми откосами, вы получаете окна, как говорится, под ключ.